Для того, чтобы выбрать оптимальный метод коррекции для пациента, мы проводим комплексное диагностическое обследование, которое включает в себя детальное обследование роговицы в том числе. И этот метод позволяет нам выбрать оптимальный способ лазерной коррекции Часто это бывает несколько способов, и мы с пациентом обсуждаем преимущества и достоинства каждого из этих методов и уже совместно выбираем оптимальный способ коррекции.